Первое, это хранение базы, да, базы клиентов. CRM это не хранение базы объектов. Это ERP, ну ERP система, то есть система управления остатками и ресурсами отвечает за хранение базы объектов. CRM система отвечает за хранение базы клиентов, система управления взаимоотношениями с клиентами. Ну так дословно она переводится. Итак, первое, все заявки, которые вам поступают, автоматически должны падать в CRM. Прямо с сайта попадать в CRM. Итак, вы делаете так, чтобы все заявки автоматически падали в CRM, вы не тратили время на их внесение, это первое, и второе, вы их не просирали, извините за выражение. Потому что 10% заявок, контактов может потеряться по причине человеческого фактора, а это равно 10% ваших денег, просто потому что ваши заявки автоматически не падают в CRM обидненько, еще как. В этом случае контроль. Просто бывает такое, что у вас там куча-куча заявок, кого-то потеряли, кого-то забыли в почте, в телефоне, короче, каша мала к вечеру, особенно когда у вас встречи. Чтобы их не потерять, они автоматически крепятся в рамку. добавляются. Дальше. У нас есть воронка продаж. Здесь в горизонтальном виде, она может быть в любом виде, в вертикальном виде, в горизонтальном, виде, в горизонтальном неважно, так проще. Есть тот самый цикл сделки от Новая заявка до заключения сделки. Все циклы сейчас перечислять не буду. Это мы на курсе это даем. И здесь правильная последовательность. Здесь очень важный момент. Не нужно продавать на каждом этапе. У каждого этапа своя цель. Здесь своя цель. Здесь... Помните, я говорил вам про коммуникации? Когда письмо отправляешь, заголовок не продает квартиру. Заголовок продает идею открыть письмо. Письмо не продает квартиру. Письмо продает идею перейти на следующий шаг по письму. Сайт не продает квартиру. Сайт продает... Идею оставить заявку и так далее. Есть микроконверсии. Вот здесь, на каждом этапе, если вы будете сразу продавать, вас пошлют нахрен. Поэтому здесь выполняем микроконверсии, микрошаги. Здесь одно, здесь второе, здесь третье, здесь выгоняем на встречу и так далее. Маленькие цели, маленькие шаги. И только здесь мы начинаем продавать, реально продавать, предлагать и продавать. Это второй пункт, который важно понимать. Правильный цикл сделки и правильная последовательность действий на каждом этапе. Правильно понятая цель у менеджера, он должен понимать, что это, все, кто на этом этапе, с ними нужно действовать вот так. Все, кто на этом этапе, вот так. Все, кто на этом этапе, мы действуем с ними вот так. То есть, заявки все распределены по воронке продаж. Здесь 3 штуки, здесь 8 штук, здесь 4 штуки и так далее. И только в конце продаем. Это очень помогает сортировать по теплоте. Кто ближе к деньгам, с тем в первую очередь работаем. Сначала работаем с новыми заявками, потому что они только оставили. Потом, ну, у вас не хватает 30, когда у вас заявки поступают по 2-3 в день, это вам кажется, что это мало. Когда их, через месяц-два у вас большая база, вы не успеваете со всеми работать эффективно. Поэтому мы говорим до 30. Даже при 30 на самом деле кого-то допрокукиваешь. Нет-нет. Так вот, мы работаем с новыми, потом мы работаем с теми, кто ближе всего к деньгам, и потом со всеми остальными. То есть мы работаем с приоритетами. Для у вас, я уверен, ни у кого не хватает, чтобы сделать все свои дела. Но когда у вас есть приоритеты, с кем в первую очередь работать, то ближе всего к деньгам. Это намного удобнее. Дальше. Есть система фильтрации. Поиск какой-то, да? Система фильтров. Опять же, в угоду чего? В угоду того, чтобы быстро фильтровать свою базу. Чтобы быстро отсеивать тех, с кем ты сейчас будешь работать. Чтобы по параметрам вышла новая акция от застройщика. Или получили новый объект на эксклюзиве. Вам нужно срочно сделать подборку тех, кому этот объект подходит. По параметрам сделали подборку, выделили 20 человек, или 10 человек, и вам звонили, и письма отправили, или сообщения в WhatsApp отправили. Это опять же для скорости и для точности попадания. Если вы будете спамить по всем, у вас будет ну, низкая качество базы, они вас просто по не будут брать, они письма не будут ваши открывать и так далее. Когда вы таргетируете, когда вы сегментируете свою аудиторию, вы отсылаете то, ну вы информацию шлете актуальную тому, кому она подходит, и увеличиваете конверсию. Да, помните, как с сайтом была такая же история. Дальше, чтобы эта фильтрация работала, у вас должны быть определенным образом забиты данные о клиенте, о каждом. И мы переходим на следующий уровень. Мы переходим на следующий уровень карточка клиента. Чтобы вот здесь фильтры работали, да, вот эта воронка по фильтрации. У вас должны быть по нему данные, забиты определенным образом. То есть они должны быть все стандартизированы. То есть в правильном формате, все в едином формате, в одном виде и так далее. Для этого в качестве клиента есть, ну, есть там поля, да, которые мы обычно заполняем по первому скрипту. То есть у нас есть железные правила. По первому скрипту мы должны задать вот такие вопросы. На основании этих вопросов мы забиваем данные, они здесь все есть. В определенном виде. И чтобы менеджеры не косячили, там у одного это чек-лист, у другого это там ну, выбор из списка, у третьего это там написать номер самому и так далее. Но данные стандартизированы, и это позволяет тогда, фильтровать. Иначе никак. Ну здесь, конечно же, контакты, плюс 7, телефон, контакты и так далее. Это понятно. Вторая часть карточки клиента – это история взаимодействия. Это, наверное, одно из самых таких ключевых. История взаимодействия показывает все ваши касания с клиентом. От заявки вы подгружаете туда все письма, даже если пишете их с телефона, надо сделать так, чтобы письма автоматически крепились. То есть не нужно было заходить в CRM, чтобы написать письмо. Отправили, ответили с письма, у вас автоматически письмо подкрепляется к нужной сделке в CRM. И вы видите всю переписку с клиентом, если она вам нужна. У вас в более продвинутой версии следующий шаг, если вы сделаете, это будет хорошо, но это не критично, когда вы один, это критично, когда у вас уже там семь менеджеров, тогда мы подключаем телефонию. Когда и все ваши звонки записаны, тоже подкрепляются. И, в принципе, все задачи, которые вы по нему делаете, у вас здесь видно. Что это дает? Когда у вас в базе 200-300 клиентов, а это придет через 10 месяцев, если у вас, допустим, по 30 каждый месяц приходит. Когда у вас 200-300 клиентов в базе, это ваш актив, мы помним, это деньги, да? 300 клиентов по 500 рублей, это сколько? 150 тысяч рублей вложенных, правильно я почитал? 300 на 500. 150 тысяч рублей вы вложили в трафик. Вы должны их оттуда и вытащить, а даже больше. А вы не помните всех, их очень много. У вас каждый день падает 3-2, там, два Василия и 1 Анна еще. А на следующий день еще две Анны и 1 Василий. То есть вы там их называете, как попало, потому что уже не хватает для этого фантазии, как бы еще его назвать, чтобы потом его можно было идентифицировать. Вы не помните всех их, это невозможно запомнить, когда их такое большое количество. Но вам нужно с ними коммуницировать. И вот когда пришел момент, когда к нему нужно звонить, чтобы не вспоминать, у вас есть история взаимодействия. Обычно достаточно 30 секунд, чтобы по ней пробежаться, пробежаться по заметным и освежить память. И ты сразу, а, это вот тот чувак, ты про него сразу все вспоминаешь. Но только при условии, что эта информация есть, она вся вот здесь. Она вся ведется. Тогда ты звонишь ему через месяц? Ты звонишь? Да, слышу. Окей. Тогда ты звонишь ему через месяц? Вот я прям, прям реальный пример из жизни, когда у менеджера, у девушки была бабуля, которая не приехала в город, потому что прям перед вылетом ее собаку машина сбила, и она вынуждена была на операцию остаться, сдала билеты и так далее. Она звонит ей через месяц и спрашивает, здравствуйте там, Тамара Викторовна, как ваши дела, как ваша собачка поживает? А как у вас там детей здоровье? Как у вашего там младшего здоровья? Она помнит все, потому что она общалась и все это фиксировала сюда. И у клиента сразу возникает ощущение, что о нем заботятся и его помнят. Это он, для него не очередная бездомная бочка денежная. Совершенно другое отношение возникает в этот момент. А когда вы делаете на протяжении одного-двух-трех месяцев, эти клиенты максимально погретые. И когда они, кстати, перед выбором, кого, через кого пойти купить квартиру, они вам доверяют. Это происходит за счет таких вот касаний, и касаний с памятью, то есть вы о них все знаете и помните. Это невозможно запомнить без такой системы. Дальше у вас есть задачи. Одно из главных правил, ни одна сделка не должна быть без задачи. То есть по любой сделке у вас есть следующий шаг и дата следующего шага. В этом случае вы никого не забудете. Позвонили, выяснили, он сказал, что ему неудобно, окей, позвонить такого-то числа, продолжить разговор, или... Позвонить такого-то числа, вызвать подборку. Или подборку выслал, прозвонить, проконтролировать, убедиться, что э, письмо получил и открыл. И так далее. Какого типа вот задачи ставите? И когда вы вот здесь ставите задачи, в таком режиме, переходим на следующий этап. У вас есть календарь. Обозначая задачи и даты, у вас автоматически формируется календарь вашей активности. Здесь нужно позвонить одному, здесь убедиться, что у него есть подборка, здесь отправить подборку тому-то, а на вторую половину у вас встреча назначена. Здесь еще что-нибудь. Таким образом у вас забивается весь месяц. И когда вы утром садитесь за серым систему, это одна из проблем новичков вообще. Вот он садится в серую систему и лупится в нее полчаса сидит. И у подходит и спрашивает, ты что делаешь, почему ты не звонишь? А он, ну я там ищу, что ты ищешь, звони. То, что приносит деньги риелтору, звонки, опять же, не вдаваясь в подробности, наша статистика такая. Чем больше звонков, и не время звонков, а количество звонков, тем больше денег, тем больше встречи денег. Поэтому, если менеджера можно освободить от рутинных задач и заставить его только звонить, мы стараемся это сделать. То есть все, что можно снимать, мы снимаем. В том числе, настройки, ну, в том числе а, получение клиентов, мы это автоматизируем через сайт. Здесь такая же история, вы утром садитесь, у вас уже есть готовый боевой план, вам не нужно думать, кому звонить, у вас все предопределено, вы это планировали заранее, когда работали со сделками, и не тратите на это время. Не, не думая, подходит, ой, этому не хочу звонить, он какой-то нудный, с этим не хочу общаться, все, у вас есть список, вы по нему пробежались, вы по нему звоните. И это очень круто, и это позволяет про не терять сделки, потому что вы не забываете, кому звонить. И у вас есть четкий план, вы должны, допустим, звонить каждые три недели по каждой сделке. Ну, грубо говоря, так. Все, вы звоните, у вас вся база обзванивается регулярно вами же. Кому-то вы ждете письма, кому-то вы ждете в WhatsApp какую-то информацию. Но у вас происходит касание. И за счет касания происходят происходит прогревы. К моменту, когда он, помните, на цикл сделки? К моменту, когда он доходит сюда, до сделки, он уже вас коснулся много-много раз. Есть более сложные функции, более большие, ну, более такие навороты, но это все докрутки, это все дает... Маленький перерос конверсии. Вот это самое базовое. Если вы этого не делаете, все остальное рухнет нахрен.